Вс, опять продолжение в, в, в это в это же время. Разговаривал через минуту, а через 10 секунд продолжение. Но продолжение будут каждый.. каждый день выходить по разговору. два. Сегодня выпущу одно, два. А, так можно было? А, это вот так. мне так удобно. В нокауте один пораженный. Я сказала, не знал, как в нокауте играть, потом. Вс, а -а -а. понял. еще 8. Понятно, у тебя еще 57. Может, у меня память не забилась на ноутбук сразу. Сколько я уже по 10 минут каждое видео? Не было за как у меня на убил. А я сейчас в студии нахожусь. Вот зачем он так гром. Так. Музыка играла. Клип снимали. Клип мой монтировали. так а я вам не скажу. Не буду пал Не буду парить. Будет клип, ты моя. Ты моя, ты моя, я тебя, я люблю. Ты моя, я тебя, не Адам. Ты моя, ты моя, я, ты моя моя, ба, я тебя не Адам. Адам, ты моя, ты моя, я тебя люблю, люблю. Ты моя, ты моя, я тебя я не отдам, прямая. Вот, маленький припев. Это, это припев. Запеки. Потом разберем. Урозу на розу, будем драться. М -м, прикольно, прикольно. Сейчас надо. Какая сила зарешает. Выиграл. На изи. На 10 плюс играли со мной. А у меня 97. Потому что я на 10 плюс лекар. Ой, как долго жить. еще Еще этот... Чемпионат! Через 24 минуты. Hello, hello, hello. Это маленькая рубрика, Лива один день Постараюсь, как у меня на Удобук не крашится. Это видео буду записывать. И куски. Сколько буду записывать? Я уже 10-37. Чемпионат не с кем буду аппетит. Может, не буду я поищу? Нормальных людей. Наверное, чемпионата не видел снимать не буду, сейчас подумаю. Только если я проиграю, сниму. Если выиграю, не буду снимать ничего. Потому что. Зачем <смех> чемпионат? Ну если поставите два лайка, а я не знаю, сразу до чемпионата, а я сниму обязательно. Поставьте два лайка, и моментально. Я бы да, лайк сразу. И введите код в магазине, код автора Аурум. Это очень обязательно. не введите код автора Аурум. Вы не пожалеете. Он дает вам возможности повысить ваши шансы. Например. Тарас 169. 100, 169, да? Олега! к же, как и мифик почти стоит. А нет. О, я спать. ты Это кончание. О, больно. Ну вот не стал играл играл, можно смотреть да. Мой папа смотрит видимо. Это Арсений, я тоже кстати таким же именем. Арсений не спи, это я не на себя. Да Никита, да побойтесь, удалите Бравл Старс, я вам говорю, удали Бравл Старс. Даша, хотя бы ты убей его. Куда же? Походу, это слив. Ладно, это слив. Туда будем выиграть подрубливать. Ну, все, подрубил. Вот, проиграли. О, 15... Ну, короче, 20 минут. Стал. Ой, э, давайте, оставшие давайте посмотрим. Давайте брал ТВ, ну, надо на вот, брал ТВ, надо отойти на Что я пошел, до свидания всем. Сейчас, минуту. Что сейчас, что сейчас, ну, да. всем до да, всем всем опять привет что-то было рассказываю бы эти было прямое серию вы мне вы мне в чат писали бы так только кстати писать, я, мой твич потом пролезла там были стримы 17 минут осталось неплохо так давайте вместе тогда посмотрим. 30, 30 секунд. Оттарок. До конца втор... третий или тут Я уже путаюсь. Там мне еще надо видео покупкам какое нормальное. Это Это А, она зайдет. Давай, давай, давай, и тут тут шанс. Шанс. Надо, надо подкачаться, надо, надо, подкачаться, надо, надо. А, тут еще дополнительно будет. Дополнительно. Ну тут Макс разгоняется и начинает... В свободном поле. Ой, да, тут Макс хорошо открыл. Блин, все, всем пока. А, нет.